РУМЦ Северо-Западного федерального округа представляет профессию дошкольный дефектолог. Дошкольный дефектолог помогает детям с проблемами в развитии быть успешными в общении и обучении. Он обеспечивает коррекцию и компенсацию у детей нарушений в развитии речи, слуха, зрения, интеллекта. Дефектолог консультирует родителей и педагогов по вопросам образования и социализации детей с проблемами в развитии, проводит диагностическую и профилактическую работу с детьми и их семьями. В обязанности дефектолога входит проведение комплексного психолого-педагогического обследования, определение задач, методов, средств оказания педагогической помощи детям с проблемами в развитии. Также специалист осуществляет коррекцию и компенсацию имеющихся у детей нарушений. Дошкольный дефектолог должен владеть технологиями обследования дошкольников, составлять программы образования детей с ограниченными возможностями здоровья, консультировать родителей и педагогов о путях к социальной адаптации таких детей. Основные виды деятельности специалиста – обучение и воспитание детей с нарушениями в развитии, коррекция нарушений в развитии речи, слуха, зрения, проведение диагностической и профилактической работы с детьми и их семьями. Сферы деятельности дошкольного дефектолога – образование и наука, дошкольное образование. Специалист-дефектолог должен уметь применять технологии обследования дошкольников, составлять программы образования, консультировать родителей и педагогов о путях социальной адаптации. Люди с ОВЗ могут овладеть этой профессией. Дошкольный дефектолог – это профессия, которая связана со сферой человек-человек. Человек этой профессии, выполняя профессиональные обязанности, взаимодействует с родителями, с педагогами, с детьми. И возможности этого взаимодействия иногда бывают связаны с работой через сеть интернет, через веб-коммуникацию. В некоторых случаях возможно выполнение профессиональных обязанностей, даже если у человека есть ограничения по зрению, слуху или передвижению. Все равно он может вполне успешно выполнять свои профессиональные функции. Условия труда специалиста предусматривают работу в отдельном кабинете с использованием специального оборудования. Существуют ограничения, которые необходимо учитывать при выборе профессии. Работой дефектолога противопоказаниями являются, безусловно, заболевания, связанные с когнитивными нарушениями, с нервными психическими заболеваниями, с тяжелыми нарушениями слуха зрения и опорно-двигательного аппарата, которые исключают возможность самостоятельного передвижения. Подготовка ведется в вузах Северо-Запада по программам магистратуры и бакалавриата направления «Специальное дефектологическое образование». Данная специальность имеет исключительную социальную значимость, полагают эксперты. Если вы любите детей, если вы хотите помогать в этом мире, если вы хотите быть социально значимым и полезным, то это ваша специальность.